здравствуйте! А, девчонки, здравствуйте! Сегодня будем делать такую куклу, которая называется украинская традиционная кукла Мутанка. Она отличается тем, что у нее в голове такая скруточка. Вот в других куклах, допустим, других славянских. Туда можно положить синтепон. И украинская кукла отличается еще тем, что всегда на лице крест. Вот мы сегодня будем не такой сложный крест делать, но более простой. Я научу. Вот такая украинская лялька Мотанка является берегом, Его можно ну как бы обереговать всего, от всех бед и несчастья. Девочки, я вспомнила, по Варваре на Мутанг у нас четверо детей уже родились. У целая корзина готова. Это мне очень нравится. Я прям в нее выгляжу. Успешная да. нет? А да. нет, это, это, это берегиня дома. Берегиня, у нее на месте находится берегиня. монета, это символ богатства семьи, чтобы дом был полной чаши. Потом там находится еще трава, символ здоровья. А еще там зерно, чтобы дети были и вся семья была сыта. Мы еще так любим вот эту куклу. Мужчины очень любят Спиридон. Держит он в руках. Он, да, да он держит в руках круг, который олицетворяет солнце. А солнце это жизнь, и как бы свою судьбу держит в руках. С... Даже были случаи, когда приходила девушка и говорит: Ой, я хочу Спиридона купить, потому что я подарила мужу, у него там работа наладилась. Она рассказала подругам, кто-то приходил, покупал такие береги. В каждую куклу нужно вложить свою любовь и свою веру. Только тогда она будет работать. Знаешь, есть такое присливье. Дядька и но и пату Да, наши предки об этом знали, они занимались духовными практиками, очень ценили это, почитали. И очень хочется, чтобы эти традиции как-то восстановили в нашем регионе. знаете, я на День независимости в этом году попала на эту площадь. Это был островок Мира. Все люди были настолько красивые, они улыбались, кто вышиванка, у кого были просто футболочки. Но это были все патриоты. Обстановка, конечно, не видела. Просто потрясающе. Мне очень понравилось. А я стояла на прилавочке, продавала свой кукол. Да. Это же еще и мастер-класс, военный, да? Да, однажды меня пригласили. Это что? В прошлом году? Это а. куда-то... А, вот сюда, да? Да, ага. да я поняла. Uh -huh. В прошлом году был фестиваль Мистецтва за Раде -Миру». Все мастер-классы были приглашены мастерицы от всего города. Меня пригласили как Мутанку мы делали, и все мастер-классы были бесплатны. Было очень много военных, как была расстановка, они ходили, подсаживались к столам. Я им тоже много передавала, берегла, подходила, к каждому благодарила, кланялась. И ко мне со Львова подошел один капеллан, вот такой крест, поинтересовался моими куколками. Ну и все люди, которые живут на Западе, они знают, что это такое, для чего это. Он купил какую-то куколь для своей семьи, я ему тоже подарила оберег. И все это делалось как бы со слезами на глазах, каждому кланялась. Ну около 30 человек я так вот обошла. Дело в том, что мужчины же не делают куклы. Для этого нужна женская энергия издавна, только женщины занимались домом, да и сейчас женщина-берегиня семьи. Поэтому я их не могла пригласить за свой стол, но они так смотрели с любовью. Было очень много фотографий, было военных фотографий, было очень много фотографий ребят, которые погибли за нашу Мариуполь. Вот теперь там по центру стоят называются, да, это фотографии 20-летних мальчиков, которые погибли за пимориополь. Видите что? Да. да, да, да. да. конечно, сердце кровью обливается. Так, да. здесь, в начале здесь ручки. Теперь выполняем вертикальная линия – это как бы духовное развитие, Горизонтальная – горизонтальное – это приземление. Либо это мужское начало, это женское. Я когда с ней познакомилась, еще не видела, не видела ее, Алиса дала мне ее телефон, звоню. Говорю, Варя, не хочешь поучаствовать в проекте Украинской миротворческой школы? Надо мастер-класс для детей в лице и провести в гуманитарном институте для девчонок. Она, да, конечно. И тут же она мне говорит, не спрашивает, когда, что, почему. Она говорит, а ты мне веташь не можешь? Говорю, Варя, а зачем тебе До конца Ты знаешь, я что, в сетки для военных плиту и все, если все, все собираю, все которые у тебя есть возле куты, да, угу. руки принеси потом. мне, пожалуйста. У меня уже не У меня тоже. <с <с А я уже вспомнила, почему мы называемся Парымога. Когда мы плели сетки и была бомбежка, мы постаряли как заклинание одно слово. Победа, победа, победа, победа. Ну что же вы все обо мне, да обо мне. Я одна из немногих, которые занимаются этим делом. Например, Наталья, которая меня сюда привела, научила плести сетки. О, ребята, Доброго приехали. Дня. Доброго день. Кстати, очень долго вас да. ждали, а мы вам подарки надели, что удивляешься сегодня? Не покупал, ну теперь на сапочки, потому что у нас шина скинчилась, еще можно замажуть боты. Не, такие, но ну, в зависимости, кто какой размер берет вообще, По по-другому младим, вот где бы носить. Пора, погоди, погоди. Ой, ой, письма Мы Мы еще ой, забыли. Ой. Люд, помочь тебе еще? Да нет, две хозяйки ты сама знаешь, только мешает. А Дима когда приедет? Дима, да уже скоро должен подъехать. И поедем, как обычно, к морпехам? Да, да. О, слушай, это та скалка, с которой на анти майдан. Да. у меня нет, одна единственная. <реку> Дарю. Ага. Хлопчики, привезла вам домашних куниц. Пробачьте, сало всего разу. Дякую, молодуйла, Великсияна. Без сало обедаем мы, сами купим, если что А вот домашние, только вы нам доедете. Дякую, моло. Ой, дякую, моло. Главное, чтобы вы там деток с такими опекоитесь. И очень благодарим, что вы их там воспитываете, и нас не забываете. Ну и вам спасибо, что вот тут так стоите и нас защищаете. Клас, когда в нашей стране начались очень лихі часы. Мало кто знал из них, как заспевать главные песни страны, А сейчас, будь ласка, послушайте. Три, Ну, я эту площадку помню, как выросла здесь. Да. Я была ребенком, ну, там взрослые танцевали, а мы ходили смотреть только. Для меня переломный момент наступил в 2013 году, в ноябре, начало декабря приблизительно, когда я о своей позиции заявила в социальных сетях, о своей позиции поддержки к Евромайдану. И меня очень удивила, расстроила позиция моих, товаров, моих друзей. Они были не просто друзья фейсбучные, они были или в Одноклассниках, они были друзья в моей по жизни. И поддержка предыдущего президента с такой страстью они ее высказывали. И я поняла, что мне с этими людьми, во-первых, не по пути, а во-вторых, я должна что-то сама сделать, ну, то есть приложить какие-то усилия, чтобы сохранить Украину. До Греки Приазовья — это выходцы из Крыма. Приблизительно 230 лет назад... По указу Екатерины II, они вышли из Крыма, греки и другие христиане, и были переселены в Приазовские степи. Мы очень тяжело все переживали события 2014 года. Естественно, что там ездили на Майдан, участвовали в этих событиях, ходили на Майдан в Мариуполе и... Было очень грустно, что на этих митингах, на которые мы собирались каждую субботу, я не видела знакомых лиц. Я просто приходила вот поддержать тех людей, которые тоже занимали проукраинскую позицию. И так продолжалось очень долго. Мне даже на какой-то мом момент пришлось покинуть Мариуполь, потому что в мой адрес посыпались угрозы моей жизни. Вот. И... Ну, было сложно, я не могла обратиться в милицию, потому что вряд ли я могла бы получить там помощь и защиту. И когда в 2014 году в июле я вернулась в Мариуполь, я стала ходить в разные волонтерские организации, помогать, предлагать помощь какую-то более практическую. Скажем так, вот у меня мама родом из Сартаны, и их в семье было пять детей. Только моя мама вышла замуж за Крека. Остальные привезли жены мужей либо с других городов. Летом 2015 года ко мне обратились, обратился Игорь Семиволос с просьбой организовать встречи с мариупольскими активистами и фокус-группу для исследования, которые они проводили все в, в Приозове. И вот с тех пор это был июнь. 2015 года, а с тех пор и началось мое сотрудничество с Украинской миротворчей школой. три Курчича, Янгур Гуджнита Плича, Тена Легни Лександра, Зайнгур Гастунандра, Талу Легни Вера, Стунуцних Тамера, Талу Легни Мария, Come, Хаджинов Эдуард Валентинович родился в 27 году, 37 году в Ялте, это папа Афины Хаджиновой. Я не знаю, конечно, почему выбор пал именно на меня, но хочу сказать, что женщин-миротворец в Мариуполе очень много, и то, что делаю я, я могу сказать, что это делает целая команда. То есть любого лидера, любого организатора делают люди, которые вокруг него находятся. И я могу рассказать много историй о тех девушках, о тех женщинах, которые в Мариуполе прикладывают такие большие усилия, чтобы помочь нашим защитникам, чтобы позаботиться о детях, которые остались без родителей или без потеряли свои дома. Позаботиться о переселенцах. Еще особливого такого я рублю. Чушь, она скажет, еще особливого такого я рублю. он все так скажет, а что бы мы рубили, Да ладно тебе, твой сын все блокпосты Мариуполя объездил. А ты у нас украинка? Мама россиянка, тата украинец. А я тоже наполовину гречанка. А Афина у нас чистая гречанка. Молодая гречанка. Молодая гречанка. Молодая гречанка?